предъявлять претензии в программе добро пожаловаться но ну, таков наш закон Всем доброе утро, здравствуйте, утро понедельника, мы начинаем программу «Добро пожаловаться», и я напомню, что на ваши вопросы по коммунальным всевозможным э, проблемам отвечают наши уважаемые эксперты, это председатель правления Товарищества Центр консультаций собственников квартир, председатель кооператива БАКа-2 Сергей Сидорко, доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. И эксперт с опытом организации, руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе и РНП Эвер Гонтарев. здравствуйте, Эвер. Доброе утро. В прошлой э, передаче мы не успели ответить на вопрос слушательницы, которая, значит, обратилась, прислала, я понимаю, скриншот своего счета и попросила прокомментировать. Там ее смутил, э, смутила вторая строчка: Айсарга обмалась ремонт. Вот можно ли что-то сказать по вот этому пункту? Ну, во-первых, я историю распечатки не очень понял, был ли это счет или это был план управления. Это был план управления. А, это был план. То есть управляющая компания предложила среди прочих мероприятий по ремонту и содержанию здания, еще мероприятие по ремонту отмостки. Отмостка – это бетонная полоса вокруг здания, фундамента здания, который ну, по идее, по старым временам защищала фундамент от э, э, водогрунтовых, ну, не грунтовых, а сточных вод. То есть она отводила сточные осадки подальше от фундамента здания. Ну, такая работа, в принципе, она имеет место быть. А насколько там она необходима, насколько она оправдана, и как она запланирована, но из этого сделать вывод невозможно. А что нужно? Одно из мероприятий, которое предлагается в качестве мероприятий по сохранению и содержанию зданий. В данном случае собственники должны посмотреть на весь комплекс мероприятий и выбрать то, которые, те мероприятия, которые им более по душе и по их, соответствуют их намерению. Я напомню нашим слушателям, что, во-первых, можно звонить к нам в прямой эфир 67212-939-67213 939 и писать нам на WhatsApp. Если, ну, скажем, дозвониться сложно или э, удобнее таким образом держать связь. Номер WhatsApp 2 3 6191 2 30 6191. Пишите. Обязательно ответим на ваши вопросы. Я думаю, что вот сейчас одна тоже из актуальных Проблем, ведь в Риге есть и частные ну, дома, и наверняка вот в такую погоду возникает вопрос, ведь убирать, во-первых, прилегающую территорию должен сам владелец дома, по закону. Да, должен, владелец дома должен убирать территорию, которая за ним закреплена, закреплена как функционально необходимый участок, то есть это есть границы участка, и плюс прилегающую публичную территорию, это все, что... ты граничит участком до дороги. Угу. И... Так, таковы правила. И да, должны убирать. В соответствии с правилами думы, все Думы все, все домовладельцы, неважно частные, государственные, муниципальные, все должны убирать. Просто вот знакомые, у которых частный дом, собираются уехать, отдохнуть. И вот что делать, например, если вся семья, ну вот владельцы этого дома уезжают куда-то. Не знаю, покататься на горных лыжах или куда-нибудь в Дубае, там, к теплым местам, но сам факт, что остается без присмотра, ну, как дом закрыт. А... Они обеспечены, должны обязаны обеспечить уборку. Неважно, есть они здесь вообще живут они в Латвии или нет. Если ты домовладелец, то ты должен обеспечить уборку. Ты можешь жить в Дубае, ты можешь жить в Соединенных Штатах или в Объединенном Королевстве. Это не важно. Ты должен, как домовладелец, обеспечить уборку. Угу. А, а каким? Поэтому, это... То э, есть это нужно вопрос. договориться. ты, угу. ты можешь понять людей? Ты можешь там договориться с соседом, какую-то фирму найти, но это твое дело, потому что я сразу предупреждаю: во-первых, твоего отсутствия домовладельца или его представителей на участке. Во-первых, не освобождают от административной ответственности и материальной ответственности. Не дай бог, если в связи с тем, что не будет убрана надлежащим образом прилегающая территория, пострадают люди. Там санкции достаточно серьезные. Кроме административной ответственности плюс компенсации вреда, это прилично. Поэтому вариантов нет. Уезжайте всей семьей, но позаботьтесь, наймите кого-то на это время, чтобы он присматривался. — угу. Напомню, телефоны 6-7-212-93-9, 213 93 -9. мы э, отвечаем на вопросы, которые поступают как по телефону, так и по ватсапу. Здравствуйте, доброе утро. — Доброе утро. — Да, пожалуйста, ваш вопрос. — Слушайте ну, телефон, вопрос. там запаздывает немножко в радиоприемнике, я слышу. — да. Значит, господин Усидоркин, у меня такой вопрос. Да, задавайте. Слушаем. Значит, имеет ли право владелец квартиры получить заверенную копию протокола собрания, на котором было выбрано правление, и заверенную копию договора об обслуживании дома между управлением и обслуживающей компанией? И что может ограничивать это право? если при получении этих документов я ставлю свою подпись, беря дальнейшую ответственность на себя? Ну, тут вопрос двойной. Первый, имеет ли владелец квартиры получить протокол о выборах или там ознакомиться с протоколом, скорее ознакомиться с протоколом о выборах правления в товариществе? Да, если он является членом товарищества. Если он не является членом товарищества, то товарищество не обязано его знакомиться со своими внутренними документами. Может, но не обязан. Если мы говорим о том, что между товариществом и какой-то обслуживающей организацией заключен договор, то это неотъемлемый документ, дело дома, и обслуживающая организация обязана ознакомить собственника квартиры с таким документом. Я еще раз подчеркиваю, ознакомить. Не всегда мы обязаны, эти организации обязаны выдавать копии. Они обязаны ознакомить. То есть дать возможность человеку в нормальных условиях сесть, прочитать, не знаю, сделать выписки какие-то. Может быть, если организация не возражает сфотографировать на телефон, копии мы не обязаны выдавать, а вот эти вещи должны. Ознакомление с такого рода документов, поскольку они могут содержать Чувствительные данные персональные производятся по следующей процедуре. Письменно запрашивается у соответствующей, либо у Беррибы, либо у управляющей компании перечень документов, с которыми вы хотите ознакомиться. Управляющая компания должна предоставить вам время и место, где вы можете прийти и ознакомиться. Таков порядок. Да. А как я могу, если я только могу ознакомиться, а если у меня есть желание оспорить легитимность? Легитимность чего? Здесь вопрос заключается в том, что если... Я могу сказать... выбора правления. Ну, для этого, для того, чтобы вообще начинать оспаривать легитимность выбора управления, вам нужно иметь доказательства того, что процедура выборов была нарушена. Оскорить само могу, решение. Да. вот Если есть протоколы, и в протоколе записано, что присутствовало 20 человек из 30, и они проголосовали там за этих четырех конкретных людей, то этот протокол сам по себе вы оскорить не можете. Он уже состоялся. Можно оспаривать, что процедура, если по уставу было предусмотрено, допустим, приглашение всех на собрание заказными письмами, а это не было сделано. Вы не получали и не имеете доказательств. Или правление не может представить вам доказательства, что заказные письма были посланы. И так далее. То есть здесь надо уже дальше обращаться к юристам. Если вы хотите оспаривать, то тогда надо уже запрашивать официально копию протокола для таких-то целей. Или копию договора для таких-то целей. Указывать цели и требовать, чтобы вам выдали уже заверенную копию. Это немножко другой процесс и заверенную копию за выдачу заверенного копия организация может потребовать это может сделать запрос член товариства или только это делают юристы имеющие какую-то там компетентность я, я бы сказал так может сделать запрос любой но насколько он будет грамотным и насколько он будет иметь юридический вес при дальнейших разбирательствах Но ну, здесь уже тогда если вы хотите начинать юридический спор, наверное надо оценивать ваше собственные знания в юридической плоскости. То есть, насколько вы юридически подкованы, и насколько юридически однозначно будет написан ваш запрос. Я не могу дальше консультировать, я не юрист. Может, а я Нет. Ясно, спасибо. Спасибо. Пришел вопрос вот на номер WhatsApp. Я еще раз напомню. 2 три 0 6 -1 Пишут нам следующее. Доброе утро. Многоквартирный дом. Например, ремонт крыши обязанность всех. А если это протечки на фасад из-за пристройки на седьмом этаже и течет между шестым и седьмым с террасы? Ну, в любом случае это сообщество. Потому есть... что пристройка, mm -hmm. если она внесена, ну, если она входит в состав дома, ну, какая разница, где протечки? Если она идет снаружи и по конструкции, то это общий счет, потому что она наносится вред в любом случае общей части конструкции. Так что А если имеется в виду, допустим, что эта пристройка имеет там балкон, я не знаю, то все равно балкон тоже является общей частью собственности. Потому что перекрытие балкона это или лоджии – это общая часть собственности. Так что в любом случае это должно делаться за общий счет. Это единая целая конструкция здания. А вот все-таки разобраться с этой пристройкой, я понимаю, что смысл э, все-таки вопроса в том, что есть подозрение, насколько э, э, оф, ну, официальным путем эта пристройка появилась у дома, и не было ли, скажем, каких-то нарушений во время э, вот строительства этой пристройки, из-за чего возникла эта ситуация. Ну, во-первых, для того, чтобы это узнать, тогда, пожалуйста, заказывайте строительную экспертизу, приглашайте строительных специалистов, делаются техобследования, делаются сертифицированные специалисты, естественно. Они готовят заключение, в чем, в чем является причина вот такого попадания влаги. Это первое, где она, где это причина в чем она спрятана, и второе, уже тогда там специалисты могут дать предварительное заключение или свое там, мнение высказать о том, это была либо ошибка при проектировании, либо при согласовании и так далее. Ну а дальше уже тогда надо, по этому надо будет дальше разбираться. Но я думаю, что это дело, в общем-то, в целом такого рода разбирательства бесперспективно. Потому что пристройка наверняка существует достаточно давно, и и вы даже выясните вы, что 10 лет назад кто-то где-то что-то нарушил. Кому вы будете предъявлять претензии? Вы на это выяснение можете потратить и вообще на юридическую процедуру о том, чтобы доказать что-то, можете потратить деньги гораздо, денег гораздо больше, чем на то, чтобы привести в порядок все это. Есть... Просто технически. То есть, ну, я, я, я не очень понимаю, ну хорошо, но выяснится, что 15 лет назад какой-то чиновник дал какую-то неправильную подпись. Ну, кого это дальше устроило? Кому предъявлять претензии? Даже если мы берем Ригу, к, к строю праве, вы уже предъявить претензии не можете, потому что ее нет. Просто как организация ее больше нет. Ну кому еще? Владельцу здания, он скажет, а у меня, вот, пожалуйста, у меня есть разрешение. Ну, Вообще, я бы сказал так, что очень я бы призвал всех очень мало надеяться на то, что вы где-то найдете таким образом правду по любым вопросам. Лучше своевременно и четко решать вопросы. <связывается> <связывается> Еще вот тут любопытная история, может быть, вы могли бы прокомментировать, что Центр защиты прав потребителей оштрафовал частного дому управа предприятия Севинити Solutions на 5 тысяч евро. И компанию обвинили в том, что она вела нечестную коммерческую практику, связанную с выставлением счетов за коммунальные услуги. Вот защитники потребителей за свои услуги значит, говорят, что выставил, компания включила в общий счет несоразмерную плату, потребовала ежемесячно э, платить 4 евро 9 центов за подготовку счета. Ну и э, жильцы возмутились поскольку ему угрожали отключением коммунальных услуг, если они не будут платить. Можно ли это прокомментировать? Для меня это, для меня это на самом деле новость, потому что до сих пор Центр по защите прав потребителей говорил, что собственники квартиры не являются потребителями. Вот я не знаю, может, Аева может прокомментировать, что он что-то в курсе. Ну, поздравляем. Мы в Центр обращались 10 лет обратно, вот как раз вот получили такой ответ, что, извините, коммунальные в коммунальных услугах центр сам письменный, даже где-то есть их ответ, рассмотрел всю ситуацию и не признает владельцев квартир потребителями, что это другие по их усмотрению установки uh -huh. и, и так далее. Ну, радует, что все-таки нач, нач, начинает вникать в коммунальную сферу, потому что коммунальная сфера касается полностью каждого жителя Латвии. Полностью каждый житель Латвии, да, и то, что они нач начинают наблюдать и следить за тем, кто что делает, ну, это поздравительно, так, наверное, я не знаю, есть такое слово на русском mm -hmm. языке, да, но мы рады этому. По конкретному делу с ну, да, ну там у них у них, скажем так, это, это была такая, было такое время, когда центр э, инспекции данных, дата волосы инспекции, она приняла новое решение о том, что вот просто счет в почтовый ящик нельзя кидать. Uh -huh. да, что он должен быть э, в конвертике, заклеен, чтобы там как, как бы третья персона не могла бы получить свободный доступ к вашим данным. Мы это понимаем с практической точки зрения, какая разница счет uh -huh. в почтовый ящик в конверте или ты конверт. Если хочешь, вы, вы, вытаскиваешь, отрываешь и все там видишь. Исследуя по этой регуле, тогда получалось, да, что дом, дом право чтобы выполнить эти обязательства, им нужно было ну, вот строго настрого, если ты высылаешь счет в физическом виде, то есть не в электронном виде, а в физическом, да, в почтовый ящик тогда, получались доп издержки. Ну, доп-издержки в 5 евро, ну, наверное, очень хорошая цифра, да. там, Но вот фактически издержки, там за, не знаю, конверты... И... Какое-то распространение, это, наверное, можно было взять, Но следуя логике этого дела, который рассмотрел ТАЦ, там было сказано, что да, что за, за все издержки, связанные с домом, с счетами, с оплатой счетов, это владельцы квартиры обязательно платить. Но с ними должны обсуждаться такого рода топ-сервисы, их назовем, да, так и согласны ли они на это. И проблема с Винтой была в том, что они поступали очень агрессивно. Да? То есть они выставляли доппозицию. И потом из-за... Люди как поступали? Люди получали, что так кто-то оплачивал и не парился. А кто-то все же получал и начал задуматься, зачем мне 5 евро? Ну, давайте как-то по-другому договоримся. И все равно эти 5 или 10 евро, пока человек понял, что, например, он может где-то зарегистрироваться в электронном виде, получается, они уже капали, капали, капали. И они не списывали. Это из-за того, что нету достаточной коммуникации с жителями и так далее, а продолжали еще больше, больше нагнетать ситуацию, уже угрожая из-за того, что вот есть долг в этой позиции, уже угр угрожая, что у вас у дома отключат тепло. Ну где тепло и где издержки за то, что счет ты кладешь в Конверт. Ну, из этого центр э, по защите под, под потребителей понял тоже эту ситуацию, что ну вот где тепло, вода, там и все остальное, и где ваши издержки за, за выставление счетов, что это разные позиции, и таким образом, так, и так агрессивно, неотступчиво, не да, так таким образом поступать нельзя. Из ну, этого они были наказаны. У них было уже предупреждение. Они игнорировали это предупреждение, да, из-за этого их наказали. Но ну, Я бы сказал, что меня бы тоже поприветствовал бы, бы вообще обращение Центра по защите правопротивителей на эту позицию, потому что, давайте вспомним, вся законодательная громадная инициатива, которая Сеймом приносилась, дикий прорыв в решении коммунальных проблем, а так называемые прямые платежи были разбиты об одном. То, что монополисты тихо сказали, пусть будут прямые платежи, но стоимость счета при прямом платеже от собственника квартиры возрастает на 3-4 евро. Это было тогда, сейчас наверняка эта цена ими поднимется, поскольку резко возросли почтовые услуги. Но на самом деле я бы сказал так, что вообще обоснованность у представления таких позиций она весьма и весьма сомнительна. какие как и само требование по усложнению доставки счетов ну, смотрим дальше. Центр, ну, если бы он так толком разбирался в этом деле до конца, он же, наверное, бы сравнил бы эту ситуацию, вот, которую только что упомянул Сергей, о том, что все монополисты, поставщики канальных услуг, рега Суденс, Riga и все остальные, они тоже отреагировали на то, что сейчас у нас нужно будет каждому владельцу квартир выставлять счет, вот издержки в 5 евро там или три 3 евро, как у кого, как каждый я обозначил одноперсонно, Просто сказали, вы хотите прямые расчеты, хорошо, но плюсом каждому там 5 евро. Из этого это была такая грань, потому почему люди поняли, ну, а, а зачем нам еще увеличивать свои издержки? Ну и математично или какой-то логики в этом, в этом нет. И ни один дом так и не перешел на прямые расчеты. Или один там прошел свое время, да. Ну, здесь копая -то, глубже, тогда, наверное, я бы, центр есть такая возможность самому по своей и, инициативе рассмотреть эту ситуацию и сказать, есть, была такая вот э, возможность и правда в поступке коммунальных э, поставщиков или нет. Потому mm -hmm. что как Селинди посмотрела, а вот, вот можно, оказывается, да, вот можно, как Рига с Рига -силдус» сказать, за выставление каждого счета 3 до 5 евро, давайте мы тоже будем это делать. У них, им же за это ничего не было. Да, с такой точки, точки, точки зрения, да, есть сказано, а, что так поступать нельзя, но вот э, я бы ждал больше. Угу. Давайте, ребята, разу раз начали изучать все вопросы, тогда давайте доведем до конца. Да, у нас есть звонок, между тем, я напомню, 6 7 212 93, Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро, здрасте. А смысл принятия этого решения, это же Сейм да, принял вот это, прямые платежи. Если мне Рига Силтон там сказал, вы можете платить напрямую, но если ваш сосед один хотя бы не заплатит там хоть сколько-то, то мы вам отключим тепло. Вот. А не легче ли было Сейму принять о том, что мы уже сто раз тут говорили, что вот эти долги, ну, кредиторы или как они называются. Не банки в первую очередь, а коммунальные платежи в первую очередь. Почему ну, такое на, сегодня, на сегодняшний день приняли такое решение и до 5%. Нет, ну 100%. Нет, 10% какие-то там. Ну, это 10%. 10% а давайте так. Сегодня средняя цена квартиры 40 тысяч. 10% это 4 тысячи. У нас одна квартира 20 тысяч долг. 20 Но это Она долго там дешевле. Я могу вам сказать, так тот долг – это другая категория. Сейчас законодатель более-менее отрегулирует. В конце концов, за 20 лет моей работы в этой отрасли, он как бы, на 20 год годы Но до этого, да, старые долги висят. Смысл не было никакого смысла, об этом мы говорили. Мы, Я помню, у нас были большие дискуссии с господином Саковским, который был тогда в Сайве и господином Долгополовым о том, что это бессмысленно. Прямые платежи не решали, как вы правильно заметили, главного вопроса. Кто отвечает за поставку? То есть лозунг Тасейма был какой? И главная, главная, главная аргументация законодателя была какая? Домоуправление плохое, оно, не знаю, наверное, придерживает или ворует эти деньги, которые население оплатит, чтобы не происходила эта возможность воровства этих денег транзит чтобы все деньги шли сразу напрямую к поставщику. Вот в чем был смысл. А не в том, чтобы облегчить жизнь собственника квартиры. Нет. Был смысл найти виноватого, как всегда, там, где его не было изначально. Ну и, соответственно, потому что я так и не услышал ни одного доказательного случая, когда по вине дому управления деньги не доходили до поставщика услуги они не доходили ровно в той в том объеме, в каком не платило на семье. Другое дело, что проблема дома управления, которая обслуживает много домов, иногда получается так, что как-то там, скажем, распределение долгов между домами не всегда было правильным. Хотя общая сумма, собранных денег, заплаченных Вигосилдумс, и Вигесулдунс обычно всегда совпадала. Не было так. По крайней мере, никто ничего не доказал обратно. Но слушатель прав в том, что нам тоже цель обращения в ТАЦ вот здесь лет обратно, как раз было именно на тот факт, что из-за одного неплательщика а, поставщики могут отключать и угрожают реально там, од одному дому отключить весь дом. Да, в, этом, в этом и был смысл нашего обращения в ТАЦ О том, что хорошо, пускай будут прямые расчеты, не прямые расчеты, но отключать весь дом из-за пару должников нельзя. Вот что бы мы, как отрасль, бы ждали от которые бы тоже бы сказали, ну да, наверное, так неправильно. Молчат? Пока я бы сказал еще на эту тему, что Сэм тогда, когда выводил прямые платежи, им предлагалось введите прямые договора. То есть договор между владельцем квартиры и поставщиком услуг. И тогда вопрос был бы закрыт. Был бы прямой договор между юридическим лицом и физическим лицом. Не, а то, и в этом случае человек становился автоматически по потребителем. Uh -huh. А нет, давайте введем прямые платежи вместо прямых договоров. Допустим, у литовцев у тех же прямые договоры. Там население имеет договор прямой с водоканалом, и вы, с поставщиком тепла, и напрямую платит и разбирательства идут между конкретным лицом и организацией. И в этом И случае директор. уже невозможно, да? да, тогда уже. И в этом случае невозможно, если ну, конечно, не платит если, как вы можете сосед, можете меня, да. меня отключить, как вот Ладвэнерго происходит. Ладвэнерго имеет договора с каждым владельцем квартиры на сегодняшний день. И в этом случае Ладвэнерго может отключить того, кто не платит, а все остальные не страдают. Это прямые договора. Но мы но Сэйм очень удачненько так это впадает. Я понимаю, что это была предвыборная кампания, мощная определенных людей. Вот они на этом ехали в следующий Сэйм. И вот, ну это было, это, было пустое, это было пустое мероприятие с самого начала. Известно, что прямые платежи ничего не изменили. Тем более я уже, если эффект позволяет, я скажу, я посчитал. Вот, водоканал выставил тогда 3,36 за счет. Рига Силтум с 336, ну и мусорная организация, которая оказалась, тоже 336. Вот 10 евро в месяц собственные квартиры должен был доплатить за, выстав... за право платить напрямую. Плюс еще банковские сдержки за каждый отдельный платеж, там хотя бы 36 центов, надо заплатить. Это десятка. Значит, 60-квартирный дом в месяц платит 600 евро в год он платит 6 тысяч. Так на, на большинстве домов такого долга нет. То есть, представляете, ну mm -hmm. это вообще, это сделали из этого абсолютно. Это при том в нашу эру, когда все дигитально, да, можешь yeah. э, все дигитально подписать, какой-то типовой договор в страничке Рига Суденс, Рига просто печатаешь... Не печат, или печатаешь, или просто с электронной росписью подписываешь, отсылаешь и, и счет получаешь на свой электронный адрес, а не в физическом виде. Да? То есть здесь вопрос не, как захотеть? Да? Если правильно хотят, тогда могут сделать и все правильно хотят сделать. Если не хотят, тогда не делают. В принципе, вот есть какая-то фикция, которую приняли, но которая не работает из-за множества вещей, которые просто осложняют, они а облегчают коммунальную сферу. Так что... Все от желания зависит. Можно ли сказать, что все-таки это была какая то э, ну, решающий какой-то момент, что Центр прав потребителей вмешался и признал, ну, таким образом, получается, косвенно владельцев квартир потребителями? Бог его знает. Здесь очень трудно ответить на этот вопрос. Потому что Центр прав потребителей, я думаю, что все равно по базе, он не может сегодня признать собственника квартиры потребителем, потому что заключается договор не между физическим и юридическим лицом, тогда потребительские отношения, а между неким коллективом в неясном статусе, типа собрания собственников квартиры или копий. И вот эта вот аморфная субстанция, которую на сегодня законодатель так и не понял еще, она является субъектом права или кем она является, ну есть такая штука Собрание, оно что-то решает, зоны ответственности. Допустим, я скажу так, это касается не только этого вопроса, а, допустим, у меня сейчас наглядный пример. Пришел пожарный инспектор, предписал здание поставить, там, привести в порядок, собственникам квартиры, привести в порядок э, противопожарные системы. Собственники квартиры выставили смету и написали, что нужно это делать. Они взяли и отказались. Угу. Вот дальше Кто? Я понимаю, что пожарная инспекция будет наезжать на Домоуправление и говорить, нет, немедленно сделать. я без денег делать не могу. Собственные квартиры отказаются в большинстве. Кто ответственный вообще за эту ситуацию, если, не дай бог, пожар? Ну, юридически, вроде бы, Домоуправление, ну как, оно среагировало, отдало, а дальше что? Если, не дай бог, пойдет какой-то ущерб или вред здоровью, как дальше разбираться? И вот таких случаев очень много, и законодатель просто их не хочет решать. А... Или не хочет поднимать вообще все эти случаи. Но, вот Но проблема... отвечая на, на ваш вопрос, Олег, что сам шаг, он правильный, он правильное uh -huh. направление. Да? Вопрос, что последует дальше. Будет второй, третий, четвертый шаг, который показывает какое-то направление. Пытаться о том, что да, не признают, что это тоже сфера, которую нужно регулировать, которую нужно надирать. Да? Вот. Сейчас мы не знаем, что в их головах творится, uh -huh. да? Здесь им, наверное, выгодно было это дело выс... высветить, потому что оно ну, такое легкое было. А там, ну, там все эти, скажем так, какие-то, какого-то рода на... нарушения, они были на лицо и на поверхности. Вопрос, насколько они глубоко нач... Нач... На... начнут брать во внимание все, все то, что происходит э... в нашей сфере. Может ли Бедриба вот э, заключать напрямую с поставщиками услуг договора и выступать как какое-то юридическое лицо? Бетрия бы такой же управляющий, как Кооператив, как РНП и как все прочее. Юридический статус в Бетрии тот же самый. То есть это управляющий, да, он может заключать договора, но это не избавляет никого от тех самых проблем, что есть в больших домоуправлениях и маленькой Бетрии. Что делать, если один или два соседа своевременно не платят или не платят долговременно? Все те же самые проблемы сваливаются на эту Бетрию. Да, Бетвиба может заключить с водоканалом, но что это меняет? Все заключается коллективный договор. То есть Бетвиба от имени там, 70 квартир, с владельцев квартир заключает договор на поставку и берет на себя ответственность за то, что все 70 квартир одновременно заплатят, а если там, скажем, что-то другое происходит, то тогда каким-то образом находить эти деньги. Ну, ситуация для всех абсолютно одинаковая. Угу. А если все-таки ну, обратить внимание на опыт соседей, там, там же такие же проблемы, или все-таки вот наши соседи, ближайшие литовцы и эстонцы их решают по-другому? Ну, эстонцев по коммунальным платежам аналогично с нашей ситуацией. То есть у них ä, тоже коллективная ответственность за счета. Просто-напросто там, ну там немножко по-другому, я сейчас не буду, проблема есть, но она немножко по-другому вещается Она решается вот за счет чего. В Эстонии есть в законодательстве предписано, что каждый дом должен иметь накопление на на экстренный случай в размере как минимум трех средних месячных платежей. То есть, Если, допустим, вот мы берем дом, годовой оборот на всех, всех средств, то ты одну третью часть они должны зарезервировать. То есть это три средних платежа, и это является тем самым по закону образованным резервным фондом, из которого гашатся временные неплатежи. Таким образом, в Эстонии закон создал подушку. Безопасности каждого дома. То есть в обязанности собственников квартир является взнос на создание такого фонда, внесение туда денег, потом, если появляется дефицит по каким-то причинам, там не платежи, временные или какие-то постоянные, за это время эти деньги оттуда уходят и полностью процентов оплачиваются все счета, а по мере взыскания эти деньги возвращаются назад в этот фонд. Если по тем же Эстонскому закону, если этот фонд истощен полностью, то собственник квартир должны собрать ему ну, следующий И это правильно, потому что на самом деле это, в этом случае есть большая выгода в том, что, понимаете, домоуправление и обслуживание содержания дома может нормально функционировать только в том случае, если полный, есть полное наполнение денег. Второй момент, чтобы эти деньги рационально использовались, скажем так, да, но это это как в строительстве. Строительство идет вперед только тогда, когда есть деньги. Нету денег, строительство стоит, и одни, одни таковый. Так и здесь. Это у эстонцев. У литовцев, наоборот, прямые платежи. Прямые договора, прямые литерые платежи. Но насколько. Понимаете, там тоже есть прямых платежах, когда есть традиция прямых договоров. Есть большой плюс, когда, допустим, я знаю, в Вильнисе водоканал перешел на учет того, сколько он поставляет воды и сколько получает, выставляет денег, то есть сам объем фактически выпущен с водоканала Вильнюсского воды с выставленными счетами оказалось, что большая дыра. И там получилось так, поскольку эта дыра полностью легла, эта разница на водоканал, то они моментально во всем Вильнюсе установили счетчики с дистанционным щитом. Деньги нашлись, и тут же поставщик это оснастил, и тут же они, они эту проблему решили. У нас же вот этого нету тоже. То есть у нас водоканал поставляет воду, я напомню всем, до границы земельного участка или до фундамента дома. А дальше считайте, от фундамента дома, если там многоквартирный дом, вода по воздуху достигает до водного узла. То есть там ничего, вот с точки зрения водоканала, ничего нет. Они вот на внешней границе фундамента вода пришла, а дальше им хоть трава. У нас буквально две минуты осталось, но вот примем звонок. Еще один, здравствуйте. Здравствуйте, я знаю, что в Литве точно вы не можете продать квартиру с долгами. Нотариус следит. И даже один евро по всем коммунальным, по всем абсолютно вы должны заплатить, только тогда сделка будет. А у нас бомжи продают, должники продают. А люди в доме страдают. Это безобразие. Согласен. Сколько не было дискуссий с комиссией Сейма по поводу того, что все-таки долг это является долгом за квартиру, а не долгом физического лица. То есть мы обслуживаем же не физическое лицо, мы обслуживаем общую часть имущества. То же самое отопление, ремонт и услуги дворника относятся к общей части имущества. Наши, наши Законодатели не могут этого понять, потому что давно уже можно было записать, сейчас вот в законе о квартирной собственности записана такая интересная фраза, которую, если читаешь, не понимаешь, а к чему это. Если происходит сделка по отчуждению квартиры, то владелец должен проинформировать нового покупателя о том, что есть долг по коммунальным платежам. У меня возникает вопрос. Зачем? Он должен информировать. Потому что когда вносилась поправка к этому закону, было написано, должен проинформировать, а если не, и, и покупатели, и владелец должны решить вопрос, кто погасит эту задолженность, а если не покупатель не поинтересовался, то он и гасит эту задолженность. Такая фраза. Но вот наш законодатель взял аккуратненько ножик и почистил. То есть сказать, скажи, а зачем? Ну ладно, ты мне сообщил, я улыбнулся. Да, милый улыбается, он мне сообщил, что за его квартирой дом. Я милую улыбаюсь, покупаю, и плюю на всех остальных собственников квартир. Мне по барабану что там не сдал. Mm -hmm. Так есть, что -то... радиослушатели абсолютно прав. У нас... Причём, когда ты начинаешь с ними говорить, я не знаю, как нынешний состав, но предыдущий состав, он на тебя смотрит стеклянными глазами. Понятно. Но... О чем ты здесь говоришь? Ну что же, у нас на самом деле время закончилась программа. Спасибо огромное. Я напомню, что председатель правления товарищества Центр консультации собственников квартиры, председатель Кооператива БАКа-2 Сергей Сидорко и эксперт с опытом организации руководства частных муниципальных домоуправлений, в том числе и РНП Эвер Гонтарев, отвечали сегодня на ваши вопросы. Спасибо огромное. До следующего понедельника. До свидания. Хорошего дня. Всего доброго. Встань.